Каждый из нас, начиная делать ремонт, наверняка задумывался о том, как долго новый интерьер будет актуальным и стильным. Это вполне логично, ведь любой ремонт – это финансовые затраты, которые так хочется сократить. По словам дизайнеров, самый простой способ сделать ремонт, который будет актуальным и модным – долгое время создать так называемый фон из стен, пола и потолка. Этот фон можно легко подстроить под большую часть креативных идей. Главной чертой 2020 года является жизнь на бегу. И это касается абсолютно всех сфер нашего существования. Работы, лайфстайла, технического прогресса и даже интерьера. Все ускоряется и это нужно принять как должное и научиться подстраиваться под новые реалии. В ремонте много трендов, идей и стилей, но только одна проблема – за сменой их актуальности не успевают даже сами дизайнеры. Что делать в такой ситуации обычным людям, которым нужно уютное пространство для жизни? Ответ прост – сделать ремонт, который легко интегрируется под любой новый каприз хозяина. И сегодня мы расскажем о том, какое напольное покрытие будет в тренде еще минимум 5 лет. Итак, мы рассмотрели и проанализировали тренды 2020 года и выбрали из них те, которые сохранят свою актуальность через несколько лет. Для начала поговорим о паркете. Этот способ оформления пола всегда считался одним из самых солидных и долговечных. А последние пару лет переживает новый пик популярности. Обязательный атрибут русского благородного интерьера со времен 16 века уже несколько лет считается новой классикой. Однако в 2020 году дизайнеры ушли от рыжих оттенков и используют паркетную доску серых холодных тонов. Выражение серый, новый и бежевый как никогда актуально. Помимо этого в последнее время популярность набирает такая расцветка, как сержевый. То есть в серого и бежевого. Такой способ оформления напольного покрытия очень универсален и легко подстраивается как под холодную цветовую гамму, так и под теплую и точно не выйдет из моды. Что касается способов укладки паркета, по-прежнему популярны шеврон и елочка. Однако для такой укладки более современно использовать длинную инженерную доску, а не штучные планки. Этот способ будет в моде еще не один год. Также стоит обратить внимание на диагональную укладку пола. Этот прием в дизайне считается наиболее современным, но имеет один недостаток. Он более дорогой, так как такая укладка подразумевает больший расход материала. Ну и самый новый тренд, появившийся лишь в прошлом году, выбирать паркетные доски разной ширины. Этот свежий прием притягивает взгляд и запоминается надолго, так что на него точно стоит обратить внимание. Далее поговорим о ламинате. Этот способ отделки считается более бюджетным и простым в укладке, однако может выглядеть не менее красиво. Делая ремонт в 2020 году, стоит обратить внимание на полуглянцевые модели ламината. Такой прием вошел в моду сравнительно недавно и только набирает обороты. К тому же более удобен в эксплуатации, в отличие от просто глянцевых покрытий. Еще пара интересных тенденций. Это эффекты со состаренной доски, патина и вывеленный пол. Они придают пространству изюминку, при этом не перетягивая на себя все внимание. В цветах также преобладает светлая холодная цветовая гамма, а темные полы постепенно теряют актуальность, как и в случае с паркетом. Стало популярно укладывать ламинат елочкой или по диагонали, чтобы зрительно увеличить пространство и придать помещению немного изысканности. И, наконец, плитка. Тут, пожалуй, больше всего возможностей для экспериментов и возможностей выбора, но обо всем по порядку. Экологичность – одна из ведущих тенденций нашего времени, и она никуда не собирается уходить, поэтому делая ставку на экодизайн, вы точно не ошибетесь. Натуральные рисунки и фактуры очень выигрышно смотрятся, поэтому основой вашего дизайн-проекта нужно смело сделать плитку, имитирующую гранит или натуральный камень. Огромный плюс – можно поиграть с цветом и фактурой и выбрать то, что вам по душе. Еще один интересный способ укладки плитки – эффект террасу. Террасо – это напольное покрытие из Венеции 70-х годов. Изначально это был недорогой пол из цементного состава, содержащий частицы стекла и натурального камня. Сегодня плитка с эффектом террасо вовсю используется для обустройства дома, а разнообразие рисунков и цветов просто бесконечное. Так как коллекции плитки избитых битых кусочков мрамора и лимитации есть практически у каждого производителя. Скорее всего, выбор плитки с эффектом террасу сделает ваш пол акцентом интерьера, но не стоит опасаться этого, ведь этим приемом можно действительно преобразить интерьер. Если говорить о ставшей уже классической плитке с имитацией мраморного рисунка, все также удерживает позиции, ведь классика и лаконичность всегда в моде. Однако лучше обратить внимание на плитку, имитирующую древесину, так как это опять-таки возвращает нас к тренду на экологичный дизайн и в принципе менее заезжено. А еще стоит вспомнить о шахматной укладке плитки, Черно-белое чередование все чаще используют не только в ванной, но и в коридорах. Керамогранит – один из самых презентабельных видов покрытия в последние годы. Керамогранитный пол выглядит дорого и лаконично. Представлен в разных цветах и позволяет выбрать матовую или глянцевую поверхность. Его используют реже, чем другие виды покрытия, потому что тактильно он холодный и наступать на него будет не очень комфортно. Однако, если вы собираетесь ставить систему теплых полов, эта проблема отпадет сама собой. И все же, с точки зрения практичности, лучше отказаться от глянцевой поверхности керамогранита, так как зашлифовать царапинки и потертости не получится. Опять же, актуальность керамогранита сейчас на пике популярности, и о его устаревании можно забыть на ближайшие 7 лет. Мы рассказали вам о модных течениях в дизайне напольного покрытия. Воспользовавшись этими советами, вы точно не прогадаете и получите результат, который будет актуален еще долгие годы. Главное, не забывайте играть с фактурами и цветами, выдерживать баланс, не переборщить с акцентами и не бояться экспериментов. Ведь сегодняшнее смелое решение в интерьере станет залогом стильного ремонта через 5 лет. А какие другие модные решения будут актуальны в ближайшее время, по вашему мнению? Пишите в комментариях.